Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это какие события произойдут в паре в течение трех месяцев. Первое, второе, третье вариант. Загадывайте любое. Времечко в описании, но даже на видео можно посмотреть, где какая позиция на самом видео-то. Поэтому, вот, короче, как-то. Так, дорогие мои, вы можете, в принципе, сейчас мне прям пришла в голову некая мысль, вы можете какую-нибудь, в принципе, пару загадать, почему бы и нет. А, возможно, вас какая-то пара волнует, что между, как, что будет, то есть такой тоже можно, в принципе, загадать. Если вы не в паре, то представляем себя этого человека, и что между вами произойдет, тогда, если вы не пара, потому что спонсор наш любимый это об этом сказал, можете такой лайфхук использовать от спонсора Ольчи, поэтому похлопаем Ольчи. Все умнички, поэтому давайте, погнали далее. Выбираем не спеша, потихонечку, потихонечку, полигонечку. Погнали. Здравствуйте. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Какие события произойдут в паре в течение трех месяцев? Как будто ничего особо необычного. Ну ладненько. Может быть это необычно, уже обычно. Ладно, у нас король пентаклей, повешена семерочка мечей, семерочка чаш. Ну, кто-то здесь в паре в Какой бы паре вы бы ни были, будь то с этим человеком надолго, навсегда, либо просто какие-то другие отношения, здесь будут недопонимания, здесь могут быть какие-то превуалирования событий, здесь могут люди испытывать какой-то кайф с друг с другом, э, это раз, то есть как-то быть в некой эйфории вместе, могут и... Э, Хочется сказать, что кто-то пребывать в очень сильном красивом умуте будет. Но если тайные отношения, то тем более. Но здесь все равно попахивает очень большим недопониманием друг друга, Как будто один на одной волне, а другой немножко будет на другой. И понимать, возможно, люди немножечко, как расстроенная пианино, немножечко будет какие-то недопонимания. То есть человек для себя что-то решает, вам он это говорит, вы воспринимаете немножко это иначе под себя, и от этого, грубо говоря, пляшете. И вот здесь все равно по семеркам, по семеркам чаши, по семерке мечей, здесь первое, то, что происходит недопонимание еще плюс по повешенному, происходят не особо какие-то. Если происходят действия, то из ряда вам выходящие. То есть какие-то действия, какие-то вещи между вами, которые сверх нормы, смех, сверх меры. Если у кого-то затишье, допустим, в отношениях, могут немножко динамичнее даже у кого-то развиваться эти отношения. То есть намного динамичнее. Возможно, на какие-то диалоги между друг другом. Возможно, там человек вам что-то напишет. Но здесь очень быстрый какой-то динамизм происходит. Если было какое-то уже незабытие, какой-то момент больше стабильности, привыкания, возможно, немножко такой умеренный расклад жизни, если у людей уже сейчас происходит, то могут немножко... И идти какой-то некий динамизм в отношениях. А, не, не плановые какие-то встречи, неплановые свидания, внеплановые отсрочки, а, возможно, какие-то пришел, вот «прискакал» а -а, среди ночи. Там вот здесь как в какой-то момент может проигрываться динамизм. Но если вы в таких интересных, прост... я бы сказала, здесь в непонятных отношениях, здесь особо понятно дальше ничего не будет. Но здесь прослеживается некий динамизм, именно, возможно, приезд, либо приход, либо при, приезжие сообщения, вдруг прислала, я не ожидала от этого человека. То есть здесь какой-то с ног на голову немножко что-то такое произойдет сверх чего-либо. Возможно, какие-то правды. Человек вам говорил, что пошел туда, а на самом деле пошел он налево, либо направо только потому что там он договорился там, с кем-то по работе. То есть, вот здесь какой-то такой момент, а вы подумали иначе. То есть, здесь, вот здесь что-то такое внеплановое, больше непонятности, и что, какие события произойдут? Все-таки у нас события. События. События те, которые вы не ожидали. Давайте по сути здесь именно о каких-то таких вещах говорить. Что вы не ждали, что вы не гадали, что вы даже не думали про этого человека, оно и произойдет. То есть здесь как-то думать даже бесполезно. Здесь что-то вы, которое ожидаете от человека, какого-то возможного, либо поведения, либо поступка, либо ответного шага, вы можете сразу не ожидать. Здесь будет как-то все перевернется, будет как-то иначе в отношениях, в паре и тому подобное. Это раз. Также могут здесь какие-то походы на какие-то правые, десятые, десятые, левые, третьи здесь могут быть. Также, возможно, кто-то. Может кого-то здесь обманывать. Может быть и вашего партнера, может кто-то обманывать, что в принципе сыграет свою роль в ваших отношениях. Здесь тоже может прослеживаться. Но здесь больше именно события, какие события, события тех, которые вы не ожидали, тех, которые вы не планировали, тех, о которых вы даже думать не могли. Вот здесь я бы сказала больше. Из ряда вон какой-то выходящий. Е. Возможно, какой-то срыв неких планов у кого-то будет. То есть кто-то на что-то надеялся и какой-то срыв планов, либо какое-то внезапное событие, но и причем приближенное. То есть кто что не ожидает, то и придет. Но вы этого не ожидаете. Здесь вот, вот все об этом. Здесь очень сильно такие громоздкие карты, которые говорят, что и да, и нет. Какая-то рулетка, какая-то... Вот именно здесь и башня у вас проигрывается, и колесница, и тут и семерка мечей. Возможно, если вы давно в браке, возможно, какое-то обострение у вас произойдет в отношениях. Вы можете очень сильно тяжело воспринимать человека. Но если, допустим, пара уже давнишняя, то есть уже устаканившаяся, успокоившаяся, то есть здесь могут какие-то недопонимания, здесь какие-то вещи, которые вот из ряда вон, он, оказывается, так может сделать, а не иначе. Тут вот здесь какие-то... Шанда рахнет немножечко по каким-то вещам. Возможно, какие-то новости по работе какого-то из члена вашей бравой команды кого-то очень сильно поразят. Возможно, даже предположительно какой-то некий, возможно, даже выигрыш у кого-то может произойти. То есть резкая смена... Резкая смена декораций может произойти в вашей жизни по в отношениях с этим молодым человеком или молодой женщиной как угодно поэтому дорогие мои да возможно у кого-то обрыв работы возможно также какие-то командировки внеплановые вещи возможно внеплановая получка либо что-то еще но что-то то что вы не прям не ожидаете не предсказываете и думать даже не думать здесь именно напичка на какими-то неожиданностями но больше, которые, конечно же, повергают немножечко в шок, но для кого-то эти неожиданности станут очень большим таким приятным бонусом и счастьем. Все-таки я не могу от этого отвертиться, и не могу этого не сообщить по такому сочетанию. С башней девятка Чаша, звезда и десятка пентаклей неожиданно принес много бабла или неожиданно явился да, ко мне. То есть какая-то вот именно неожиданность. Это то же самое, что я могу ожидать от человека. Неожиданности, возможно, на его работе, либо с его финансами, либо еще возможно его приезд бресткий быстрый неплановый вы ожидали его то не знаю 10 да, числа а потом он приехал 9 чтобы да, вас порадовать да, если у кого любовник просто есть я раз раз говорю то есть вот здесь что-то не плановое то есть вот какой-то такой момент возможно какие-то вещи то, что вы даже от него не ожидали, от этого человека. Возможно, какие-то обманы. Я это все равно не могу не сообщить, потому что в семерке мечей, в семерке чаш. Если вы предполагаете какие-то обманы, обманы предположительно, да, там я думаю, что он такой-то. Ну, вот хрен вам с маслом, здесь мог, может оказаться немножко иначе. То есть, возможно, вам человек также здесь в отношении что-то не договаривает, я все равно. Тут тоже, тоже скажу. Тоже скажу, возможно, вот какие-то такие вот такие события, но больше внеплановые, больше они носят внезапный характер, непонятные немножко, но такие, наводящие большие эмоции после их эм, реализации. Здесь везде вот какие-то такие события ожидают. Резкие, бесповоротные. Вот для кого-то это будет немножечко прям усталостью, для кого-то немножечко это будет огорчением, а для кого-то это будет вау. То есть вот здесь вот такие какие-то прям события произойдут. Связано с работой, с деньгами, с положением в обществе, возможно, с каким-то приездом, либо отъездом. Либо вещами, которые вы не знали о человеке. Здесь я бы сказала больше как-то так. Мышка даже а, чпокнулась после этого. После этой свечки мышка чпокнулась. Поэтому, дорогие мои, если уж мышка у меня упала, значит, mm -hmm. <смех> упадете вы, да? Ну, а возможно, просто сногсшибательные какие-то события, которые... Вот, мечта осуществилась. Тоже здесь очень сильно мужество это отыгрывает. Вы не ждали, а мечта пришла. Вот он пришел вдруг с цветами, да? После много-много лет брака, да? Вот, но здесь полностью внезапный, неожиданный, непонятный, возможно, в начале и даже под конец, но для некоторых это будет очень каким-то красивым бонусом. Если кто-то что-то ожидает, дорогие мои девчат, если кто-то вдруг что-то ожидает, ну вот не могу сказать, что у вас это отыграет. То есть я ожидаю его приезда, хотя мы на расстоянии, но вот не могу сказать, что это такое произойдет, что это. Вы же это ожидаете, а здесь же именно неожиданность, именно внеплановость, возможно какой-то отъезд, либо приезд. Я и говорю, любовник есть? Мне не нет, не, не планирую встреч. Ну, шучу я, шуткую, короче, люблю вас всех, безбожно люблю, поэтому, дорогие, шучу, а то сейчас скажут, вот она какая, непонятная женщина, сама по полюб... девчонки, все меня очень хорошо знают, поэтому давайте, спасибо, комментируйте, лайкайте, подписывайтесь, а подписывайтесь, а как, что именно, какое неожиданное проигралось в вашей жизни, поэтому желаю вам все самого. поэтому давайте дальше, здравствуйте, кто загадал у нас фиолетовый вариант, Быстро и интересный. Быстрый интересный. Какие события произойдут в паре здесь в течение трех месяцев? Здесь будут загадывать а, не, не себя некоторые. Какие события произойдут в паре в течение трех месяцев? Не обязательно. Семерка. Ой, осталось. Окей. Окей, okay, окей. Okay. Семерка пентаклей, двойка чаш дьявол. <связывая> <связывая> Здесь события в паре. Я бы сказала, по такому сочетанию, да и вообще немножко у некоторых пар, давайте несколько таких значений, у некоторых притихнут, притихнут чувства. Если у кого-то здесь глубокие, теплые какие-то чувства, у кого-то они могут притихнуть. То есть здесь какое-то некое затишье, даже вот по сравнению с дьяволом. Я бы сказала так. То есть, возможно, какой-то отъезд какого-то человека, либо его отсутствие в вашей жизни тут то тоже может происходить. Ну, больше здесь утихание, снижение каких-то чувств. Я бы сказала, снижение по пятерке, по колесу и по дьяволу. Возможно, на какое-то долгое время. Какой-то период -то тихий, спокойный. Возможно, у вас просто будет проистекать жизнь более умеренно, более спокойная, более плавнее житие-бытие успокоится, Либо как немножечко, если вы в таких не то что инфантильных отношениях, а больше на каких-то нотках Ожидания сверх чего-то, но я бы сказала, что если вы что-то ожидаете, что-то великолепно, божественно, все дела, но я бы не сказала, что вы можете это не ожидать. Но вот здесь как, как, вот, как будто вот море успокаивается, эмоции успокаиваются, затихание. Здесь немножечко затишье неких эмоций, неких, возможно, снижение вашего эмоционального плана с вашим человеком. То есть, возможно, вы его чувствовать особо не будете. Возможно, он чем-то будет занят, либо вы будете заняты также. Возможно, разбирательство с деньгами тоже может происходить. Немножечко вы будете как-то не понимать, что ожидать от человека, каких чувств, каких эмоций, каких действий. Здесь как затишье. Перед Борей, да? Нет, просто затишье. Даже... Дайте, дайте дьяволу, точнее, все равно затишье, но дьявол прям не дает мне немножечко покоя здесь. Ну, затише в сексуальном плане не вижу, поверьте, здесь, здесь возможно, да, если в сексуальном плане с кем-то, то, то затише, я не особо здесь вижу, а наоборот как-то увеличение, улучшение и тому подобное. Если кто-то страдал в каких-то недопониманиях, либо в каких-то ну, мы не чувствуем, мы не понимаем друг друга, здесь я, наоборот, я бы сказала, если вы в какой-то уже с такой стадии, то здесь может проиграться, что вы больше будете чувствовать, улавливать партнера, что он будет как-то сверх меры, сверх какой-то, возможно, заботы, либо вы сверх забот будете им предлагать этому человеку, но здесь больше устаканивание отношений и по итогу в течение трех месяцев нормализуется ваше отношение с данным конкретным человеком ну возможно какой-то переход на другой уровень либо какое-то интересное а вот тоже просто отмечать будьте интересное новое выдощение да поэтому вот Хочется сказать и не забудется никогда поэтому дорогие мои здесь только из каких-то развития событий здесь у кого-то могут быть проблемы как-то с деньгами либо в отсутствие человека либо отсутствие немножко любви потом это все наладится здесь очень сильно спокойная равновешенная позиция поэтому если вы в какой-либо фазе отношений здесь просто снижение а потом я бы сказала, немножко резкое увеличение, возможно, какого-то люби для человека, возможно, не за сексуальное домогательство с вашей стороны, либо с его стороны. Здесь я все равно это не могу не озвучить. Здесь оно есть. Также вот. Ну, вот здесь как-то вот как-то в море волнуется, раз, море волнуется два. Ничего, каких-то катастроф не вижу. Но будет, возможно, не хватать человека либо его тепла, либо его любви, либо ее любви, ее тепла. Вот здесь вот только такая может такое какой-то ката ката катастрофанчик проигрываться, вот и все. Посолились, обиделись, и все дела тоже может проигрываться, но здесь как-то не критично. Какой-то крит критичности я не вижу. Есть, возможно, какие-то, да, просто от кого-то будет очень сильное, вот, вот, да. Не знаю, возможно, какие-то сексуальные контакты очень сильно будут яркими и вкусными, и прям сверх норму, сверх грань. И здесь больше отношения восстановятся, и более-менее будут нести положительный характер и дальше. Поэтому, дорогие мои, ничего здесь конкретно прям серьезно, я бы не сказала. Обычная позиция, обычное снижение а, пристрастия друг к другу, а потом пристраститесь прямо сразу тут, сейчас прям... Да, сейчас, да! Раздевайся, ложись, как в этой, как в лободе. <сíck> <сíck> в лободе, вы не ожидали, а вот он пришелся раздевайся, ложись. Вот здесь это может очень сильно проиграться. То есть вы не думали, не гадали, что-то делали, Или, допустим, рисовали, либо как-то вот чем-то огородом занимались, а тут вот допрос пристрастия, мы прямо на огороде. Здесь очень сильно может проиграться. Поэтому допросы с пристрастием ожидать от вашего молодого человека. <свят> вот, но, возможно, каких-то ожиданий то, чего вы определенно хотите, в определенное прямо сейчас вы вот как-то, вот здесь вы получите все, но не сразу здесь какой-то момент и подожди, да, я, я, я не знаю, какая у вас между вами ситуация, но советовать ждать, не ждать я не буду, но здесь что вы, возможно, как ожидаете, если вы ожидаете что-либо, что-то срастется и тому подобное, вот не особо ожидайте, не особо ожидайте. Но больше, конечно, касаемо тех вот здесь позиций, больше тех пар, которые, конечно же, вместе встречаются, находятся, любят и как-то вот друг с другом контакты имеют. Вот здесь больше под, под эту пару подходит вот эта ситуация, нежели под какой-то там на, на стороне треугольники. Я здесь их не вижу, здесь и не выпало особо. Вот. Возможно, как-то, возможно, увеличение какой-то вашей деятельности с этим человеком. Возможно, вы чаще будете с этим человеком видеться. Допустим, предположительно, если вы загадывали какого-то человека, ну, особо, допустим, не состоите в каких-то отношениях, то увеличение ваших связей. Возможно, вы будете чаще общаться, чаще взаимодействовать. Тоже может проигрываться, но я бы не взяла это, конечно же, за основу. Здесь больше основа подходит для пар, которые вместе, которые как-никак там, все дела. Поэтому как-то так. Нюта, ну, ну, ну, в ну, лотерея уже прошла. <laughs> Поэтому вот. Ну да просто с пристрастием ожидайте. Ожидайте. Ну Я надеюсь, вы поняли. А то, ну, ну, ну, ну ладно, если а вдруг в прямом значении, ну ладно. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас желтый? Вариант желтый. Он у нас желтый, хотя иногда зеленый кажется. Давайте так. А Какие события произойдут в паре в течение трех месяцев по этому варианту? Так, семерочка мечей. Десятка чаш, двойка чаш мечей, снижение активности одного, одного в паре, вот и все, здесь я бы сказала больше какой-то таком, а снижение активности Возможно, лень, возможно, какие-то придирки, возможно, какие-то... Я не буду здесь особо каких-то треугольников говорить, здесь не об этом. Но, возможно, какое-то снижение активности в ваших отношениях с этим молодым человеком. Либо самого, самого вас, как человека, либо все таки вашего человека вы загадали. Здесь немного как снижение активности, даже в каких бы тут -то вы отношениях то есть не были. На, на пороге чего бы вы ни стояли. Не то, что человек даст заднюю. Но человек как-то будет пребывать в некому размышлении. Возможно, человек будет думать больше, ему, возможно, нужно будет личное пространство, возможно, этот срок спрячется в норку, дабы что-то обдумать. То есть здесь вот какие-то такие вещи могут происходить за человеком. Вы, возможно, его не совсем понимать будете, а он как-то для себя какие-то заморочи ставит. Но здесь не заморочи больше, не, не говорится о заморочении, здесь больше говорится о каком-то личном пространстве. Возможно, человек вам будет это говорить. То есть мне надо личное пространство ну там я хочу побыть один либо я хочу вот оставь оставь, оставь меня либо вы будете также говорить снижение какого-то вашего пристрастия я не говорю что здесь отношения как-то изменится и тому подобное Нет, здесь у нас я не буду говорить о каких-то изменах здесь не вот не здесь не об изменах говорится здесь больше как о личном пространстве от, отойди от меня моя черешня у меня, у меня есть личное пространство Измены и тому подобное здесь могут присутствовать, но это сугубо индивидуальная позиция, и здесь больше все равно отыгрывается как личное пространство. Поэтому, пожалуйста, если вы мнительный человек, и вы точно не, зна, и вы не знаете, что у вас там кто-то есть, либо никого-то нету, не надо даже об этом думать, зачем голубу брать. Вот Ваши отношения в принципе не изменятся, у вас десятка чаш, двойка чаш, но вот как-то человеку понадобится личное пространство, время, подумать, захочется поразмышлять, посмотреть в окно, возможно, вы особо в мысли его особо не будете видеть, возможно, человек не сильно будет откровенничать с вами, даже если там, не знаю, 30 с чем-то лет там с вами вместе под одной крышей, вы знаете о нем все. Возможно, что-то будет замалчивать, умалчивать, что-то обдумывать для себя, какие-то решения искать. То есть вот, может быть, что-то вам хочет сказать, но он пока не говорится. То есть немного здесь ежик э, уйдет в туманчик либо ежик это сами вы э, здесь это тоже может проигрываться то есть вы уйдете в туманчик а, а давай-ка я в туманчике отойди-ка от меня да я, я, я в туманчике посижу мне надо обдумать либо как человек сам пройдет какой-то момент нет, в туманчике и я, я хочу остаться я хочу вот здесь я ничего не хочу все дела вот здесь может просто как снижение активности м, у вас произойти. Но в паре это не особо как-то как отразится. Нет, я особо такого не вижу. То есть все равно здесь десятка, двойка чай, здесь все хорошо, просто вот как-то вот отграждение немножко одного человека от другого. Возможно, не на такое, возможно, просто на короткое время. Поэтому вот Возможно, вам придется кое-какое время подождать, чтобы человек для вас открылся. Да, возможно, как-то пересмотреть какие-то себя и свои какие-то позиции по отношению к этому человеку. Вот как будто, знаешь, сердце будет как-то не особо просто на месте здесь. Возможно, вы просто будете очень сильно переживать, что человек как-то вдруг что-то там. Но вот здесь вот как будто сердце не на месте. И хочется уже что-то понять. <с> Здесь вот больше какой-то такой момент. Поэтому, дорогие мои, даже если мужчина вам что-то объявит, посмотрите, присмотритесь повнимательнее к человеку. Почему он это говорит и как? Потому что здесь так же, как и в первой позиции, могут происходить, вы не, вы не можете даже предвидеть этого человека действия. Человек может как-то решать в пользу себя жертвы и тому подобное. То есть здесь, если, допустим, по работе, человек может приносить себя в жертву в работе больше, нежели вам, вашему отношению и тому подобное. Здесь происходит просто чья-то жертва во имени, имени какой-то некой любви. Мир во всем мире. То есть здесь какой-то такой момент. Если у кого-то там не это примирение, ожидать там не, ожи... не ожидать примирения, если кто-то в ссоре. Здесь нету примирения. Я уточнила дополнительно. А вдруг вот какое-то примирение, все дела там. Он со мной нет. Я примирения здесь особо не вижу. Ну, возможно, просто налаживание какой-то связи, контакты может происходить, но не примирение. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь какая-то такая особо не информативная, наверное, позиция, но больше, возможно, человек, либо сами вы, все-таки принимать какую-то... Смотрите, человек может отгородиться, подумать, подумать, об возможно... и принять какое-то некое решение... В какую-то жертву для себя возможно во имя вас самой либо ваших детей либо каких-то чьих-то обязанностей либо сами вы можете в принципе это сделать я не исключаю но скорее бы я бы описывал этого как отписывал как это к партнеру кто-то будет чем-то тут жертвовать в отношениях просто поэтому дорогие мои как... во имя какого-то блага но вот эта жертва будет непонятно другому человеку то есть человек не сразу поймет, чья это жертва с чьей-то стороны. Будь то мужчина, будь то женщина. Поэтому, дорогие мои, вот короче как-то. Такие вот такие интересные события могут, давайте, могут произойти в отношениях вашей паре. Поэтому, ну, наверное, все-таки не особо такой информативный, но... Возможно, кому-то это поможет. Поэтому, дорогие мои, эм, комментируйте, какие у вас неожиданности произойдут в течение трех месяцев, либо уже произошли, а у вас уже сбылось. Подписывайтесь, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и колокольчик. И желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.